С вами Антон Чалей и я покажу вам новые деньги в Беларуси, которые просто нереально быстро падают вниз со сверхзвуковой скоростью, обрушивая всю экономику Беларуси. Но с таким положением вещей у нас будут бороться. Уже 1 июля 2016 года произойдет деноминация белорусского рубля и в прямом смысле слова пообрезают пару нулей на купюрах. Теперь белорусы перестанут чувствовать себя миллионерами средней зарплатой в 3 миллиона рублей, так как новыми деньгами это всего лишь 300 рублей новых денег будет выглядеть примерно таким образом. Но я думаю, что если рубль будет и дальше так падать и обесцениваться, то деньги нам придется менять еще пару раз. Я предположил, как же они будут выглядеть. Это картошка. Плюсы таких денег. В Беларуси ее очень много, а значит денег хватит каждому. Можно выращивать у себя в огороде. Наращивать денежный капитал, все станут очень богатыми. Можно ее есть. Минусы. Плохо влазит в карман и в кошелек. Портится. Колорадский жук может уничтожить всю экономику страны.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 понравилось видео можете поставить свой царский лайк написать внизу под видео какой-нибудь комментарий самые интересные них попадают именно сюда всем пока!